серию видео уроков а В прошлом видео вы оплатили академию Теперь вам ее нужно настроить Настроить нужно два раздела только Мой профиль и настройки Нажимаем мой профиль Вы попадаете на такую страницу Первое что вам нужно сделать это создать логин Логин это название вашей реферальной ссылки Не логин в кабинет не путайте А логин это название вашей реферальной ссылки Здесь не должно быть точек, запятых собачек, только латинские буквы и цифры. То есть вы можете сюда писать все, что угодно. Неважно, какой логин будет, он ни на что не влияет, не влияет на количество приглашенных. Самое главное, чтобы у вас просто работала ссылка. Ну и, так сказать, приятно выглядит Не длинное, не короткое, а такое обыкновенное название. Допустим, кто-то имя свое. Я, допустим, написал Вася 3 девятки. То есть тут на ваше усмотрение. Логин создается один раз и поменять его можно, но не стоит. Вот. После того, как вы выбираете, прописываете. И если у вас загорается здесь красное поле, это означает, что у вас либо логин неправильно, либо такой логин уже существует. И вам нужно поменять на другое, либо добавить циферку, ну, то есть, чтобы логин не повторялся. Все, после того, как вы создали логин, опускаетесь вниз и жмете «Сохранить». У вас появляется такое окошечко «Логин сохранен», и после этого приступаете к настройкам. У вас есть имя, фамилия, Россия, город. Номер телефона, если вы не указывали при регистрации, укажите. Скайп, если есть, логин, напишите. Ваш доход. Если вы новичок, то вам не надо. Если есть, то пишите действующий доход. Все. И также ссылку на ваш кабинет, на интернет магазин Бепик, где ее брать. Заходите к себе в кабинет Бепик, поднимайтесь на главную страницу и копируйте предпоследнюю ссылку, чтобы было написано Бепик Билдер. Вот эта ссылка для регистрации людей. Вот это все стираем и сюда вставляем. Далее. Здесь пишите о себе. Пишите коротко. Просто смотрите, как люди вот заполняют. Зайдите в раздел ⁇ Рейтинг ⁇ и посмотрите, что люди пишут. И коротко о себе напишите. Кто вы такой, чем занимаетесь, почему пришли сюда. Ну и от вас достаточно. Пару предложений, чтобы было коротко и сжато. Все, после того, как вы заполнили о себе, можете добавить фотографии. Жмете на фото. Здесь выбираете, вот, допустим, вот такую фотографию. Чтобы было видно лицо, что вы красивый в костюме, какой-то деловой вид имеете. Этого достаточно, можно с улыбкой. То есть я вот такую выбрал. Все. И жмете сохранить. Обязательно, когда вы нажимаете сохранить, вы должны увидеть вот это окно. Если окно вышло, значит данные сохранены. Нажимаете ОК и все. Далее. То есть мой профиль мы заполнили. Теперь нам нужно настроить ссылки. Вот этот раздел. Нажимаете на эту кнопку, вы попадаете вот на такую страничку. Здесь вы будете видеть, э, здесь будет человек видеть ваши данные, когда нажмет по вашей ссылке, смотря на какую ссылку. Здесь вам нужно, если у вас есть социальные сети, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, заполнить данные. То есть ссылочки на профиль. Если у вас одна сеть, указывайте одну, допустим, ВКонтакте. Если одноклассники, одноклассники. Если все есть, можете все заполнить. То есть это лишним не будет. Далее. Ссылки. Вот здесь нужен, есть такой момент. Здесь нужно правильно указать ссылки. Как именно? Вот Мы копируем. Вот Ссылки должны размещаться вот в таком ключе. То есть вы подписали Инстаграм. Обязательно ниже строчкой и только потом ссылку на свой профиль, ссылка на Инстаграм и далее ваш логин. Далее также ВКонтакте, и здесь ваш логин, ссылка на профиль ВКонтакте. То есть у всех все разное. То есть я, допустим, делаю, показываем настройку на компьютере, кто-то делает с телефона, то есть все разное. То есть ссылки можно копировать по-разному. Поэтому, чтобы вы понимали, вот так это делается. Обязательно пробел должен быть. Потому что когда ссылки сливаются, ВКонтакте и ссылка, то ссылка работать не будет. Вот. Далее также «Одноклассники». «Одноклассники». И здесь прописываете вашу ссылку. Вот. Также можете на YouTube. Вот этот раздел «Видео». Здесь вставляете свое любое видео. Вот, допустим, вы записали какое-то видеообращение. Вот сюда вот просто вставляете ссылочку на YouTube и все. То есть по этому разделу ссылки мы обговорили. Также вот эти же ссылки ваши с профиля вставляете вот в эти поля. Вконтакте. Допустим, «Одноклассников нет» не указывайте. «Фейсбука нет» не указывайте. Вот. Далее по видео мы вам покажем, где это будет отражаться. Все, вот это все заполнили. Жмете сохранить. Все, у вас появились данные обновлены. Нажимаете ОК. Вот. По настройкам профиля мы закончили. То есть получается, вот сейчас настроили мои ссылки. Настройку лендинга мы не рекомендуем ничего там, никакие настройки вносить. Пользуйтесь тем, что есть. То есть там все стоит по умолчанию и настраивать ничего не надо. Вот. Далее. Жмете в настройки. Вы попадаете на такую страничку. Здесь вы настраиваете свои ссылки. Вот. Вот. Это ссылки на регистрацию. То есть у вас получается 15 ссылочек, в котором вы можете вставить любое видео. Здесь вы можете свое видео поставить. И здесь ссылки прямая, лендинг и специальная страница. Начинаем настраивать. То есть, чтобы ссылки работали, их нужно туда добавить видео, то есть выбрать. Нажимаете на треугольничек и ставите. Вот смотрите по названию. Если вы не знаете, что это за видео, допустим, делаем так. Первое, вот допустим, новая волна выбираем. Второе. Как достичь успеха. Вот, мы два видео выбрали. Теперь опускаемся вниз и жмем сохранить. Данные подтверждены. И теперь нажимаем, что у нас за видео там показывает. Смотрим. Привет, друзья. То есть вот посмотрели. Ну то есть вот в таком ключе. То есть настроили видео, сохранили обязательно. И посмотрели. И так можно каждое видео новый ролик. Потом просто, когда делаете заметки, уже ставите тематическое видео. Также можете свои видеоролики вставлять ссылки. Вам достаточно взять, вот заходите на YouTube. Вот, допустим, на YouTube копируете видео. вот сюда его вставляете и жмете сохранить также проверяем все вот видео начинает показывать все с настройкой академии закончили